Добрый день! Начинаем новый сезон выращивания хлорелы. Прежде всего, лучше это начинать делать как можно раньше, еще зимой. Так как хлорелла имеет такую особенность, что она растет при низких температурах, в отличие от ее конкурентов, то лучше это делать, когда еще, скажем, зимой или весной, когда еще бывает лед в ночное время тогда она без проблем начинает развиваться в отличие от сине-зеленых водорослей или бактерий ее конкурентов и других водорослей но самым важной особенностью является то, что ее очень трудно сохранить сохранить тот штамп, который вы выращивали до этого и поэтому я провожу такой эксперимент. И вот у меня песочек. <coughs> В этом песке у меня перезимовало без воды. Но влажный песок перезимывала хлорела. И поэтому я добавил воды. И вот уже видно, на второй день водичка позеленела. Могу с большой долей уверенности утверждать, что это именно хлорелла. Если этот эксперимент удастся, то э, таким образом можно <coughs> спокойно будет э, из года в год выращивать свою хлореллу, не запуская ее с нуля, потому что это довольно сложно. Ну, я показываю вам самый начальный процесс. Как получится, так и получится. Я просто покажу вам, что из этого происходит. Каким образом будет развиваться хлорела. Скорее всего, не будет столько пены и посторонних водорослей. Я так надеюсь на это. Потому что именно хлорела развивается при низких температурах, в отличие от конкурентов, если мы будем проращивать это это делать при более высоких температурах поэтому можно начинать, скажем, в феврале в марте, лучше это делать если, допустим, у вас где-то река и вы увидите зеленый песок в это время то, скорее всего, там будет хворелла и его можно этот песочек набирать вот так вот ложить в бутыли наращивать маточный раствор но я таким образом сохранял именно вот видите там вот зелень это хлорела, которая у меня росла прошлого сезона таким образом мы решаем очень важную проблему пересела из года в год. Потому что протянуть тот же штам через зиму, ну это сложно. Если вы будете выращивать под лампой, это будет не та уже хлорелла.